Врачи пришли к выводу, что аллергический насморк это не только местный, но и общий болезненный процесс. Появилась проблема в носу, значит пошел процесс во всем организме. Начинается воспаление с носа, он первым встречает атаку аллергена. Симптомы аллергического воспаления появляются в слабых местах организма, например, в горле, бронхах, ушах, желудочно-кишечном тракте. Человек ходит по разным врачам, но ни уролог, ни гинеколог не помогут, если сначала не справиться с ринитом. Еще один былой миф, будто аллергия – это болезнь детства. Сейчас заболевание впервые может появиться и в 70 лет. Чтобы взять недуг под контроль, надо действовать комплексно. Во-первых, Нужно устранить контакт с причинными аллергенами, а для этого пройти точную диагностику аллергии, после чего врач делает вывод – аллергический у пациента насморк или инфекционный. Во-вторых, нужно принимать лекарства от аллергии. Терпеть болезнь нельзя. Аллергия запускает в организме цепочку воспалительных реакций, вызывает головные боли, бессонницу, проблемы со слухом и даже влияет на внешний вид. У типичного аллергика всегда приоткрыт рот, сухие губы, круги под глазами и вечный аллергический салют. Характерное движение, когда хочется сразу и почесать нос, и его вытереть. В-третьих, в спокойный от обострения период нужно пройти иммунотерапию от аллергии. Суть в том, что человек под наблюдением врача получает очищенный аллерген в возрастающих дозах. После полноценного курса иммунотерапии человек забывает об аллергии на несколько лет. На сегодня это самый долгосрочный и эффективный метод лечения. Четвертый пункт борьбы с недугом – обучение пациента. Каждый аллергик должен знать, как снижать аллергическую нагрузку на организм. Так, при аллергии на пыльцу многие люди чувствительны и к шерсти, и к пыли, к шерсти животных, ухудшает состояние и пухоперьевые постельные принадлежности. Если причины аллергена не устранить, человеку не помогут никакие лекарства. Точно также надо избегать и определенных продуктов питания, тех, чьих аллергены схожи с пульцой трав и деревьев. Они могут вызывать перекрестные реакции, зуд в носу, заложенность, чихание, обильное выделение. Кроме того, в период бурного цветения надо дополнительно защищаться от инфекций. Сочетание аллергии и ОРВИ чревато осложнениями – синуситами, гайморитами, атитами. А еще, согласно новым взглядам врачей, у детей-аллергиков нельзя удалять аденоиды. Такая операция в 30 раз повышает риск развития астмы в будущем. Сезонная блокада. Для медикаментозного лечения аллергического ренита есть три группы средств. Это антигистаминные препараты для приема внутрь, спреи с гормонами и препараты антилейкотриены. Их выбор зависит от нескольких факторов. Возраста аллергика, постоянства и выраженности симптомов, состояние здоровья в целом. Обычно лечение аллергического ренита начинают с антигистаминных средств. И потом, если их не хватает, назначают другие препараты. Применяются антигистамины второго поколения – цитирезин, лоротодин, эбастин и их аналоги. Эти лекарства принимают раз в день. Они не приводят к соминности, не влияют на печень, сердечный ритм и давление. Не вызывают сухости во рту и задержки мочи. Взрослым обычно назначают препараты в виде таблеток и капель. Детям больше нравятся сиропы и суспензии. При сезонной аллергии антигистамины принимают весь опасный период пока цветут причины растения. Эти же средства используют для профилактики обострения. Под прикрытием антигистаминов также можно общаться с животными и делать уборку в квартире. Золотым стандартом при лечении врачи признают цитиризин и его дженерит-цитрин. Препарат прошел испытание времени. Из более новых антигистаминов врачи возлагают надежду на РУПАТАДИЛ. Он действует чуть медленнее, цитирезина и выводится через печень. Местные антигистаминные средства спреи представлены азеластином и левокабастином. В качестве базового лечения аллергического насморка также назначаются спреи с астероидными гормонами. Их тоже используют длительным вкусом под контролем врача. Это аэрозоли с мометазоном и флутиказоном. А самое новое слово в лечении спреи двойного действия. В их состав входят два лекарства. Антигистаминовое средство и стероидный гормон. Они одновременно и лечат аллергию, действуя на сам механизм воспаления, при этом не в и устраняют симптомы чихания, зуд в носу, заложенность, улучшают обоняние. Третья группа средств антилейкотриллины используется при сочетании ринита с астмой. Представителями этой группы монтилукаст, заферлукаст выпускается в форме аэрозолей и дозированных ингаляторов. Еще один способ предотвратить аллергический лимит – не допустить контакта с аллергеном. И в этой области тоже появились свои новинки – одна из самых любопытных – фильтры в нос. Они очищают вдыхаемый воздух от аллергенов разного происхождения – домашней, асфальтовой, земляной пыли, витающей в воздухе пыльцы. По сути, это невидимая замена маска, носить которые не совсем удобно. Такие приспособления полезны не только аллергикам, но также пригодятся мотоциклистам, велосипедистам, любителям спортивных пробежек по городу и всем, кто трудится в местах повышенной концентрации пуль. На этом все. А что помогает вам? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.